Всем привет! Пришло время проверить недорогое средство преобразователь сжавчины на основе ортофосфорной кислоты. Буквально через 3-4 минуты проводим вешиком по остаткам загрязнений. Видим сияющий блеск, мали унитаз. Подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много интересного в мира Уборок.